Сегодня 31 декабря 2016 года. Все живут в ожидании Нового года. Я вышла на улицу, жду сантехника. Кто кого ждет? Кто Новый год, кто сантехника. Вот обещал подъехать. Уже едет. Сосулька, ребята, на два этажа. Я таких сосулек не видала в жизни, наверное. Надо посмотреть более внимательно. Так... Вот широкая дорога выкопана-то у него. Вон оно что. Четвертый третий этаж. Тает там. Нифига себе. Здесь тоже сосульки, но не такой величины. У Галины поставили окна. Пластиковые. Так что вот, друзья мои, сейчас подъедет сантехник, будем там в подвале что-то делать с ним. Неизвестно.